Всем привет, ребята! Сегодня я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется «Растения». В ней очень легкие пакетики, я старалась ее быстро сделать. Давайте выбирать. Коллекцию смешарики. У нас осталось всего два пакетика. Давайте возьмем сегодня в синих цветах. Берем. тапочки синий голубой цвет давайте возьмем вот этот здесь у нас есть голубые шарики здесь у нас голубого нет но давайте возьмем обезьянку и за нее пакетик доставка кофты Давайте возьмем вот этот. Сегодня заканчиваем коллекцию в очках. Карты памяти. Давайте возьмем вот этот. И давайте еще один какой-нибудь. Очень нравится мне эта коллекция. У нас два синих. Вот этот и вот этот. Давайте возьмем вот это. И наша новиночка. Сегодня возьмем отсюда мы два пакетика. Раз голубой. И вот такой. Это, если что, капельки водички. А это куст клубнички. Он еще только-только посп... поспевает. И на нем нет цветочка. Ой, точнее. Давайте посмотрим сначала, сколько у нас пакетиков на распаковочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давайте открывать по пакетикам. Первая коллекция у нас ⁇ Мешарики. Давайте ее откроем. Вот она у нас. Давайте клянем, кто нам сегодня попадется. Нам попалась не уша под номером 8, вот сюда. Давайте приклеим. Готово. Обязательно смотри. Смотрите мои видео, чтобы узнать, кто нам попадется последним. Ну, или я думаю, что вы уже знаете, кто нам попадется, посмотря на этих персонажей. Следующая у нас коллекция тапочки. Давайте мы ее найдем. Вот она у нас здесь. Вот она. Классно, легко открывается. Нам попалась вот такой вот голубой тапочек, как раз под наш сегодняшний цвет. У нас сегодня голубые цвета, и нам попался вот такой вот тапочек с голубой, ой, с розовыми ракушками под номером 3 Давайте приклеим. Отлично, первую страничку мы закончили. Давайте открывать дальше. Наши животные. Давайте посмотрим. Под номером 9. Вот сюда. Давайте приклеим. Ну, думаю, сначала посмотрим, что нам попалось. Нам попались вот такие милые бананы. Вот так. наши бананы. Очень красиво получается. Следующая коллекция у нас доставка кофты. Вот у меня кофточки. Нам попалась вот такая вот желтая кофта с цветами под номером 1. Давайте приклеим первая наклейка на первую страничку. Потому что в прошлом видео у нас павилась 2 на вторую страничку. Следующая коллекция в очках. вот такая вот картинка это у нас рука она делает вот так и на ней красивые очки черные ну скорее коричневые вот так и мы закончили эту коллекцию кстати это была моя первая коллекция с пересыпашкой Очень красиво получилось. Следующая у нас сим-карты, карты памяти. Давайте откроем. Нам попалась вот такая вот картинка. Это сим-карта памяти на 8 гигабайт с мороженками такими. По номером три давайте приклеим. Картинка под номером шесть карта памяти. Памяти вот таким вот рисунком. На 64 кикабет. Кстати, у меня на кофте тоже похожий рисунок. Здесь на первом очень красивая картинка. Ну и вот это очень классное тоже. Вот такие вот у нас пока кстати, эта первая картинка, она будет больше гигабайт, чем 64, по-моему, там 128 гигабайт. Давайте открывать дальше. У нас осталась наша новиночка. Вот она. Извините, вы немножко увидели, там э, у нас новая коллекция. Я ее еще не доделала, но э, уже делаю пакетики. Пакетики будут красивые. Не вот эти. Просто я очень быстро делала. Но мне нравится мое оформление каталога. Давайте откроем. Эту коллекцию я делала со своей младшей сестрой. Картинка под номером 6. Она на год меня младшая. Ей 11, а мне 12. И Вот такая, очень красивая, красивые цветочки, красивое растение нам попалось. Под номером 2. Я очень надеюсь, что все цветы, все растения у меня поместятся, потому что я не обводила, как обычно. Мне это надоело, и я решила сделать по-другому. Вот так. Нам попались очень-очень красивые цветы. Раз уже вы уже увидели вот это. Я покажу вам оформление. Оно очень легкая. Здесь мне просто понравилось, как с этого перешло, и я решила оставить. Здесь у нас просто. И вот здесь вот. Красиво получилось. Ребяточки, а на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне, было, мне будет очень-очень приятно. У нас с вами совсем мало коллекций осталось. Но я буду все равно стараться делать для вас больше коллекций. И не буду лениться. Вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет очень-очень приятно. Пишите комментарии, обязательно мне будет приятно почитать, очень интересно. Всем пока-пока!